терапии в Украине, в Украине у меня перестала перестал работать правая рука. И я не мог видеть правым глазом почти. Привет, меня зовут Иван, и я болен раком. Мне было 14 лет. Болела голова, и началась рвота. И мы через неделю пошли к врачу. Мне сделали МРТ, и, и увидели опухоль мозга. Вот тут он находится где-то. Все последние годы я просто болею. Еще это, присадка почки была. До болезни я гуляла с друзьями на площадке. Я принимаю очень сложные препараты и, и прохожу сильное лечение. И мне очень больно. И я принимаю химиотерапию четвертый раз. И я скучаю по дому. И я скучаю за друзьями и... Родными, за папой. У меня есть старший брат, и он сам женится, когда я выздоровлю. Я хочу к брату на свадьбу. Я мечтаю быть на Марсе. В 2026 году. Сложно. Я не хочу умирать. Я хочу обычное детство, как всех детей. Мама часто плачет, потому что не знают, как спасти мне жизнь. Я боюсь, что все, что я проходил, было зря. И мне нужны еще деньги, но на лечение. Мое лечение стоит так дорого, что мама и папа не могут его оплатить. Это нечестно. Я не хочу умирать, потому что у родителей нет денег. Я не готова отступить. Я должен победить рак и для своих родителей. Я прошу, помогите мне, пожалуйста. Моя жизнь зависит от вас.